Вижу я себя, седым, седым, во сне, зеркала держу перед собой. Волосы мои белые, белые, как снег. А в глазах одна боль, боль, боль. Волосы мои белые, белые, как снег. Боль, бой, боль, боль Впереди меня Входят глаза колен Позади меня Тима, тима, тима Очертания мрачные вдали То ли лагеря, то ли дурдома Очертания мрачные вдали то ли в дома, как о чем твоя боль, мой седой двойник? Если ты не так жизнь свою прожил. Отчего с тоской К зеркалу при них? Смотри, моя сей Своей, моей души Отчего с тоской К зеркалу при них? Требась боль своей, моей души, отвечает мне старое лицо, чуть слышны слова, пересохших гу. Хорошо, что смог Перед концом На себя взглянуть Лгой, лгой, лгой Хорошо, что смог Перед концом себя склинуть, полком, полком, полком, с твоя, на твоих стопах пропитался весь, давало. Помни, как ты жил, чем пропал, а теперь святых, пес, пес, пес. Помни, как ты жил, чем пропал? Теперь, цветы пес, пес, пес, слушаю, бледнее я, даже во сне, и не проглотит наступивший кол. Зековскую работу, То, что на мне На его Оденешь Потом Зековскую робу То, что на мне Молчал двойник, трет у виска, Так же труя, говоря в ответ. Сапоги носить мне не привыкать, АХБ и ряса, один черный цвет Сапоги носить мне не А АХБ и Ряса, один черный цвет Пустил двойник, Усталые глаза, Круглое стекло, Сотрясает дрожь. Что хотел сказать? Все сказал. Льешь Что хотел Сказать Все Сказал Так о чем Сейчас Слезы Молча льешь А кругом Толпа Некуда упасть Сорвана скупья Под хохот и воин Рясу отобрали Что ж ваша власть Но окрест нательный Вместе с головой ясу отобрали Что ж ваша власть Ну окрест надельный Вместе с головой